Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Итак, сегодня мы снова вернемся к вселенной, к мирозданию Катющику. Да, у него вышел новый ролик, Ну, я ожидал там что-то будет развернутое, что-то мощное о плоской земле, громкое название, типа ну, что-то он предложит радикальное такое, кардинальное. Ну, то, что я услышал, конечно, ну это просто, это, это для меня шок. Никаких фактов, а просто как бы логика. Причем, я бы сказал, антилогика, полное отсутствие логики. Начал Катюшик да, с того, что почему-то на плоской земле люди должны наклоняться, потому что центр масс. И вот здесь, и вот здесь, стоп. Что такое центр масс? Я центр объекта, могу понять. А что такое центр масс? Кто-нибудь мне объяснит. Я искал, честно, искал, что такое масса понятия. Его нет. его вот до Ньютона вообще не существовало этого понятия. И когда Ньютон его ввел, там у него получилась масса такая-то в В общем, такой спорный вопрос. И так долго это не принимали, и все, весь научный мир. Вот. То есть, Катючек мне не объясняет, что такое масса. Может, у него где-то есть, не знаю. Ну, вот, может, я не прав. Но здесь-то, здесь-то. Он не объясняет, что по котющику масс. Дело в том, что, смотрите, вот, допустим, мы как бы массу атома, да, говорим. Вот Атом, ну, это получается вес, наверное, да? Ну, атом единая, неделимая частица, да, вроде как. Ну, не берем там все эти кванты и так далее. Сейчас вроде как бы он считался раньше атом неделимый. Вот, ну, взвешиваем его. Мы должны его как-то взвесить, да, масса, в данном случае как бы вес, мы не берем там инерциальная масса покоя и так далее. Вот. Просто вот как логически рассуждаем масса веса. Да? Вот. Получается, взвешиваем и получаем вес атома. Возьмем Юпитер. Допустим, он существует. Допустим, все так, как говорят ученые, и там в 2,5 раза все будет весить больше, тяжелее. То есть там атом, скажем, кислорода будет в 2,5 раза Весить больше, чем на Земле. Здорово. Так сколько весит атом кислорода? Сколько его реальный вес? Где этот талон, как его вычислить? В общем, у нас не растет с массой ничего. Вообще, абсолютно. Вот. А уж с центром масс и подавно. Кто, где, когда Катюшику вот это вот вдолбил в голову, что есть какой-то центр масс? Я уже задавал вопрос, Виктор Григорьевич. Поясните, вот когда вы насчет формы Земли говорите, да? Не, не надо логику. Давайте научный метод. Где и когда вы были в космосе? Сколько выход в космос ваш состоял, в открытый космос? Где эти фотографии? Вот вы говорите, а, их ничем не убедить, потому что они сразу на фотошоп. Ну если это фотошоп? А что, проверять не надо, что ли? Люди проверяют в программу фотошоп. Интересно, а что тогда научный метод, если проверять ничего не надо? Человек что-то пропердел? И это научный метод, да? Без проверок. Нет. Люди сели, проверили в программе Photoshop. Почему они должны это верить? Почему они должны проверять? Предоставьте, вот слетайте в космос, предоставьте фотографии, да, что вот, Земля в форме шара, проверят в фотошопе, не фотошоп, ну, все. Возможно, вам поверят в этом отношении. Но во всяком случае, если программа не покажет фотошопа, ну, значит, уже есть основания этим фотографиям доверять. Но мы сейчас не об этом. То есть, Катючек в космосе не был, но в форме он в Земле, опять же, с помощью логики, ненаучного метода. Причем логика у него антилогика, ущербная. И это мы увидим дальше. Он нам показывает книгу. И на полном серьезе показывает, как Земля будет комкаться в шарик. Книга у него плоская остается, она не комкается в шарик. А Земля будет. Но вот логично предположить, раз книга плоская, то и Земля, наверное, плоская? Нет, по катющему такая логика, видимо, не логика. Видимо, по нему логика, что книга плоская, а Земля шарик. Где научный метод? Где логика? В общем, говорю, посмотрел вот этот ролик, и, и просто, я не знаю, я, я чуть со стула не упал от смеха. А его последние пассажи, эмоциональные, о том, что если веришь в плоскую землю, то ты дебил. Ну это вообще что-то уже... Пусть он пирамиду, по-моему, Маслова, не Маслова, когда аргументация приводится да, по каким-то... Ну в споре там, либо в какой-то беседе аргументация, там идет пирамида. То есть вот самые низкие аргументации и высшее высшее это как он говорит, а потому что... да а в самом низу это, ну, вы дебил, и это очевидно. Вот, вот аргумент. Вы верите в плоскую землю? Вы дебил, все. Аргумент исчерпан. Вот такой спор. Понимаете, вот Катющик скатился до такого, что он уже на эмоции идет. Не на логику, не на научный метод, а на эмоции. Он эмоционально пытается вас уничтожить. Уничтожить, унизив, принизив вас, ваше мышление -то. И вот его логики я не вижу, что если человек ни во что не верит, то им можно управлять. Откуда этот вывод? Откуда? Как? Как можно прийти логически к этому выводу? Как? Если ни во что не верит, то им можно управлять. Как можно вот к этому выводу прийти? Вот я логически не вижу, может мне кто-то пояснит. Ну, в общем, вот такой вот у нас получился сегодня выпуск. Благодарю за внимание. Люди с нетрадиционной пищевой ориентацией и, мои уважаемые автономы, до следующего выпуска.